Всем привет, привет! Вы на канале Вот ГСН Разработчики выложили на продажу Новый наборчик песка Назвали его Лед и Железо А я вспомнил старый прикол Куплю журнал Свиноводства и Железобетон Вот где-то также звучит название данного набора Для меня Ну что, ребят, давайте посмотрим, что набор собой представляет А перед этим прошу подписаться всех на мой канал Поставить лайки, обязательно нажать на колокольчик Для того, чтобы не пропустить новые видео И, ребятушки, я очень-очень сильно хочу до конца месяца Достичь цифры в 6000 подписчиков И все зависит исключительно от вас Заранее вам большое Спасибо, ну и спасибо большое вам за просмотр Итак, ребят, вот так вот Выглядит набор, набор предлагают За 3 бакса, за 3 бакса вы получаете Лайта, вы получаете Тетрарха, это две машинки второго уровня Пескея, песка просто Не бывает, но честно Говоря, сам Light Viz мне Очень сильно нравится, это действительно очень Бодрая, классная машинка, я его лично считаю Имбой песочных боев Вот здесь вот наверху Есть ссылочка на обзор на Лайта Зайдите, вот пожалуйста, я вас очень сильно прошу. Не ради просмотра на моем канале, а ради того, чтобы увидеть на то, что машина действительно способна, действительно кайфовая и веселая. Зайдите, просто посмотрите. Даже если не собираетесь покупать, поверьте, вы поймете, почему я Лайта считаю им бой песочных боев. Итак, ребят, возвращаемся к набору. Две машинки, 7 дней према, ребятушки, нам ложат. Это немало, в принципе, можно сказать. Но к ценнику вернемся чуть позже. Два камуфляжа, один железо на тетрарха и второй, касающий льда в отношении виса. Хотя, честно говоря, если на тетрархе вот это вот еще смотрится хоть как-то, то лед на висе мне, честно говоря, не нравится. Но тут уже дело вкуса, поэтому особо заострять внимание не будем. Есть два слота в ангаре, есть открытое все оборудование, но это смехотворно, потому что на втором уровне купить оборудование на обе этих машины а, вообще не составит проблемы и вы даже не увидите, насколько уменьшилась ваша копилка серебра. Итак, ребят, что касается выгодности. Если продавать данные машины, то получается вот такая вот петруха. Что за виса вы получите 750 голды, а за тетрарха получите 700 голды. То есть, если вы будете покупать данный набор ради того, чтобы типа задонатить в игру на голду, соответственно, получите 1450. И это не есть сильно хорошо. Ну да, пускай еще два раза по 250 за слоты в ангаре, того получается 500. Ну, грубо говоря, там в лучшем случае до 2000 голды типа вы получаете только получаете ее в виде 1450 чистыми и соответственно 500 в виде сэкономленных на слотах в ангаре. Два косаря голды, ну как бы чисто и получается все равно 1450. Если уже говорить о грамотном донате или более грамотном донате, то лучше возьмите себе вот это вот предложение в виде подписки, если вы ради доната это хотите сделать. Потому что здесь получается за 1 бакс вы получаете 750 золота, а в этом наборчике вы получаете 484 золотых монетки за 1 доллар. Вот такое вот предложение, покупать или нет. Нет, решать вам, но в любом случае, посмотрите на Виса, он действительно прикольный. На данный момент у меня все, будут еще новости, обязательно выйду на связь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, и обязательно, обязательно возвращайтесь на мой канал, я вам буду безумно благодарен, буду радовать новыми видосами. На данный момент у меня все, всех благ, мира вам, друзья мои, и спокойствия. Пока-пока!